Эти цветные домики – город под названием Тельч. Изначально имя города звучало как Телеч, то есть теленок, а основан этот замечательный городок был еще в 11 веке. В 1971 году Тельч стали считать архитектурным заповедником, а в 1992 году его включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Большинство домов на главной площади в городе Тельч были построены в 16 к сожалению, впоследствии эти дома были замазаны штукатуркой и только 60 лет назад их начали восстанавливать. Самая главная площадь города носит имя Захария из Градца, по имени дворянина, вложившего в обустройство Тельча много силы и средств. Эта площадь с ее старинными домами в стиле хронеанса и барокко считается одной из самых красивых в Чехии и очень популярна у туристов. Здесь находятся музеи, городская ратуша, Марианский столб и даже ретроглаз для особо любопытных. Ретроглаз не только показывает, но и рассказывает истории. А особенно на главной площади города нас обрадовала колонка. В жару она оказалась настоящей находкой. На другой половине главной площади установили сцену. В Тельче в течение всего года проходят музыкальные фестивали. Мы попали на один из таких фестивалей ⁇ каникулы в Тельче. И, конечно, остановились послушать молодых чехов из группы Helen. Так страшно, но... Оставив площадь, мы тут же оказались у воды. Центральная часть Тельча и Тельческий замок находятся между несколькими водоемами. Из-за этой водной системы, существующей уже 7 столетий, и необычных домиков, Тельч иногда называют Малавской Венецией. И действительно, есть между ними что-то похожее. Я обожаю лодочки, прокат лодок здесь стоит всего евро. Мы бы с удовольствием покатались, да только работают они до 6 часов, а сейчас уже почти 6. Кстати, за пределами центра цены оказались несколько ниже, так что Сашка обрадовался и уговорил нас на мороженое. В городе все красиво и мороженое вкусно.